В нашей клинике имеются все доступные современные методы лазерной коррекции Начиная с ФРК, ТрансФРК, Ласик, Фемтоласик, Суперласик, Флекс и технология Смайль Приходите, грамотные специалисты помогут выбрать оптимальный способ коррекции для вас